Я приветствую всех зрителей телеканала форума в России". Сегодня в студии на него Константинов, а в эфире у нас публицист, историк, автор замечательного учебника по истории, который, который я всем рекомендую. В прошлом антисоветский диссидент и политзаключенный Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Если его можно назвать «добрым», потому что буквально в процессе подготовки к этому интервью «Жизнь как водится» внесла свои коррективы и я узнал одну из последних новостей о том, что Петр Верзилов, издатель «Медиазона», в прошлом известный акционист, участник арт-группы «Война» и группы «Пуссирает», объявлен в федеральный розыск в связи с таким преступлением, говоря, что речь идет о том, что он не уведомил вовремя Российскую Федерацию, о том, что имеет второе гражданство Канады. Но я вот что думаю, Александр Валерьевич, мне кажется, что и Петр Верзивов, и то, что произошло на прошлой неделе, я имею в виду иск Генеральной прокуратуры о закрытии мемориала и многие другие события, на самом деле не являются случайными, не являются признаками идиотизма власти, о котором часто говорят, абсурдности ее действий, непродуманностью ее действий. Мне кажется, что это все очень глубоко, внутренне, логически связано. И, насколько я знаю, вы придержитесь такой же точки зрения. И именно поэтому мне было интересно с вами это обсудить. Вот, как вы думаете, вот розыск Верзилова, иск к мемориалу и прочие события, которые проходят вот мимо нас информационным фоном, о чем они вообще свидетельствуют? Они свидетельствуют о том, что подтверждаются самые нехорошие прогнозы алармистов, о том, что не будет никакого ослабления репрессий после выборной операции, потому что многие были настроены благодушно и считали, что ну вот получат они, что им нужно от этих выборов, и успокоятся что вот нагнетание репрессивной активности, оно шло исключительно для того, чтобы не допустить каких-то случайностей, неожиданностей на выборах. Но я тогда еще говорил, что это не так, что усиление репрессий – это общая линия, совершенно не от каких-то конкретных отдельных событий, как вот эта выборная операция. Речь идет об коренном изменении характера режима, который из авторитарного все более превращается в тоталитарный, в новый тоталитаризм. И... Задачу он уже ставит не просто напугать каких-то отдельных представителей независимых медиа, каких-то информационных ресурсов, кого-то припугнуть, кого-то особенно надоевшего убрать с поля. Нет, это идет тотальная зачистка информационного поля. Они всерьез собираются уничтожить любую независимую информационную активность в доступном ну во всяком случае легко доступным для российских граждан информационном пространстве и то что ну, прицепились по совершенно дурацкому поводу к Верзилову уж потому что тоже понятно что смешно из-за такого страшного преступления как вот вовремя не уведомил о двойном гражданстве, объявлять человека в розыск. Да? не Ну, понятно, что к этому можно прицепиться, штабать нервы, но тут идет совершенно неадекватная как бы, мера. Да? Вот. Это дальнейшее наступление на информационное пространство, это дальнейшая зачистка, так сказать, это будет погром в, информ в информационном поле продолжаться, конечно. А как вы думаете, какова вот конечная цель этого погрома, как должно будет, по замыслу этого погрома, выглядеть оно, это информационное пространство, после погрома? Все будут ходить строем, каждый, каждый субъект информационного поля, каких-то медиа, будет точно знать, о чем нельзя говорить, какую информацию не надо давать. Какие линии не надо переходить, ну а те, кто будет ну, хотя бы независимую информацию из-за из границы, из недоступных для охранки ресурсов получать, тех будут за это преследовать, значит, при этом... Кремль будет стараться Еще и еще раз Нагнуть международные интернет Компании, чтобы они Помогали ему перекрывать доступ К нежелательной для Кремля информации Это тоже все будет Продолжаться Соответственно там будут их Всячески терроризировать штрафами За неудаление нежелательного Контента Ну и в общем мы видим Что Вот эти гиганты Бизнеса, связанного с интернетом, они далеко не героически себя в этом плане ведут, подаются на это давление. Вот так как-то это все будет выглядеть. Вы часто говорите вот о том, что сейчас происходит на наших глазах переход от авторитаризма к тоталитаризму. А есть ли у вас понимание того, почему вообще это происходит, почему Путин и его окружение и ведут такую работу, такой процесс? Я вот обратил бы внимание вот на что. Когда у нас происходит очередной всплеск какой-то репрессивно-запретительной активности, какого-то дальнейшего усиления давления на гражданское общество, сразу начинают спорить. Вот это почему? Потому что Кремль чего-то испугался, что что-то угрожает ослаблением его власти, или наоборот, потому что Кремль почувствовал себя в силах это делать, он чувствует, что его власть укрепляется, и он теперь может себе это позволить. Потому что есть люди, которые так объясняют, есть люди, которые объясняют, ну, как бы противоположным образом. Так вот, я что, что хочу сказать. По каким-то причинам наша правящая элита Дает тоталитарный ответ на любой вызов, независимо от того, напугана ли она перспективой ослабления своей власти или, наоборот, удовлетворена тем, что ее власть укрепилась и теперь, наконец, опять можно. Вот и в том, и в другом случае на любой вызов она дает тоталитарный ответ. Значит, что-то в ней такое заложено внутреннее, что... Эм, Непреодолимое стремление к восстановлению тоталитаризма. А что это такое? Это какая-то реинкарнация э, советской матрицы или скорее у них есть некий новый образ тоталитарного будущего? Как вы думаете? Э -э, я считаю, что это э, новый, э -э, новый вариант фашизма. В какой-то степени он, безусловно, опирается на опыт советской системы, на восстановление каких-то моделей политических механизмов, которые существовали в советской системе. Но, собственно говоря, что, что такое фашизм? Это советская система минус коммунистическая идеология. Значит, вот в восстановлении этих практик, этих как бы, юридических механизмов, которые обеспечивали тотальный контроль политический при, при советской системе, но, но без коммунистической идеологии, которая отбрасывается, которая, конечно, забыта, которая заменяется пропагандой так называемых консервативных ценностей, это, собственно, и есть фашизм. А как по-вашему обществу должно реагировать на вот это новое наступление тоталитаризма? Есть ли возможность вообще реагировать? Возможности легально реагировать на это все меньше. И здесь очень показательно вот это наступление, атака на мемориал, которая сейчас ведется. Очень интересно, что... К международному мемориалу Генеральная прокуратура предъявляет претензии, ну, как бы чисто технические, вроде бы как бы не политические, да, это вот невыполнение каких-то чисто технических обязанностей, вытекающих из статуса иностранного агента, да. А вот э, правозащитному центру мемориал, московская прокуратура уже, предъявляет чисто политическое обвинение э, в том, что э, они, э, опра э, в оправдании экстремизма, это тоже статья уже, да, а, что, а, а в чем видит оправдание экстремизма? А в том, что э, мемориал включает в список политических заключенных э, людей, осужденных по экстремистским статьям тех же самых свидетелей Иеговы, которые признаны судом Экстремистская организация и соответственно любое, любое продолжение деятельности этой организации э, рассматривается государством как экстремистская деятельность, соответств, по соответствующим статьям ЕГОВИ преследуют и э, сажают на реальные сроки, причем очень большие сроки. И вот теперь оказывается, что назвать их политическими заключенными. Это уже под статью ты сам попадаешь, потому что ты не соглашаешься с решением э, суда признать их экстремистами, э, и значит ты оправдываешь экстремизм вот уже на таком уровне. Это фактически запрет на выражение несогласия с решениями э, различными карательных органов и сервильных судов э, признать э, того или иного экстремиста. И вот это уже, с моей точки зрения, совершенно не отличается от советской именно практики псевдоюридической, когда любое выражение несогласия с решениями тех или иных государственных органов, трактовалась по уголовной статье об антисоветской агитации и пропаганде с, с целью подрыва и ослабления существующего строя, либо по статье о э, заведомо ложных клеветнических измышлениях, опять-таки, порочащих советский общественный и государственный строй. Вот. Это, это уже в чистом виде возврат к этой практике. Это не повсеместно сейчас, конечно, происходит. Вот это тестируется сейчас, тестируется э, карательными органами на отдельных каких-то э, делах на отдельных э, случаях, на отдельных организациях и лицах, э, но протестируют, будут распространять дальше эту практику. Понятно, а как сопротивляться этому, что делать? Ну, сопротивляться так, как сопротивлялись советские диссиденты-правозащитники, которые продолжали свою правозащитную деятельность и в рамках Хельсинской группы, и в рамках других каких-то правозащитных групп, несмотря на то, что государство их деятельность рассматривало как уголовное преступление, как как раз то, что подпадает под эту самую 70-ю статью об антисоветской агитации и пропаганде пропаганде, сажала их за это, а они все равно это делали, они все равно собирали информацию о э, нарушениях прав человека, о э, политических репрессиях и распространяли эту информацию, становились следующими жертвами политических репрессий за это, но все равно продолжали это делать. Вот, э, вот на таком уровне и возможно сопротивление. То есть вы думаете, что других возможностей скоро не будет, да? Я считаю, что других возможностей скоро не будет. А ведь действительно, если разобраться, пока вы говорили вот об этом фактическом запрете на, а, запрете на сомнение в правильности политических репрессий, так скажем, ведь следующим шагом, по идее, должно быть уже уголовное обвинение в оправдании экстремизма, что-то в таком духе. Так в тех претензиях к правозащитному центру мемориал, которое предъявила Московская прокуратура, так прямым текстом и написано, что они занимались оправданием экстремизма поскольку включением в список политзаключенных они, они пытались создать впечатление, что деятельность этих лиц допустима, что деятельность этих лиц правомерна. Вот так. Да, мрачная перспектива вырисовывается. И вот на этом фоне возникает вопрос. А не прав ли был Александр Подробинок известный антисоветский диссидент, который вот все эти годы и в том числе последние месяцы настойчиво говорил всем своим коллегам и товарищам, в том числе по правозащитному движению, что зря вы гнетесь, зря вы исполняете их требования, зря вы маркируете себя, потому что потом однажды у вас отнимут и эти возможности и вы уже ничего сделать не сможете. Может быть, он был прав. Ну, когда ввели эту маркировку, ну, там было, было два варианта. Либо достаточно массовый отказ это, это исполнять, поэтому пути наше общество не решилось пойти. Значит, большая часть организаций гражданских пошла по пути приспособления к этим унизительным совершенно и... Ну, крайне затрудняющим любую деятельность условиям. Ну, не было тогда потенциала для массового отказа это исполнять. Но, но, в принципе, я тоже считаю, что если бы тогда просто все отказались это исполнять, ничего бы не потеряли. Ну, мне тоже кажется, может быть, не стоило вообще идти на все эти компромиссы. Может быть, он и прав в большем. Может быть, не стоит и в загоны ходить на митинги, исполнять эти требования... Может быть, общество должно показать, что, ребята, есть черта, за которую мы не переходим, и мы не будем гнуться под ваши требования. Но ну, дело в том, что готовы это показать всегда меньшая часть общества. Большая часть общества продолжает искать возможность как-то приспособиться. И это бывает, если не всегда, то почти всегда так. Это перестает работать все-таки только в моменты каких-то серьезных, глубоких революционных кризисов. Но какая-то часть общества, которое будет отказываться подчиняться этим правилам, она жизненно необходима, для, для будущего просто необходима. Одна из последних новостей репрессивных, опять-таки, которые прозвучали вот сегодня, это то, что у Марины Литвиновича и у ряда других людей вдруг обнаружились неуплаченные штрафы, ну и им закрыли выезд за границу, заблокировали счета и сняли деньги с этих счетов. При том, что уже известно, что этих штрафов нет, они погашены то есть это такая сознательное, сознательное злоупотребление новый метод давления. Как вы думаете, вот потенциал таких на методов давления на общество, он вообще насколько большой? Ну, это достаточно большой потенциал. И э, я бы э, рекомендовал просто тем, кто собирается продолжать какую-то оппозиционную деятельность, э, учитывать и эти все возможности, и э, ну хотя бы постараться сделать так, э, чтобы, э, чтобы у них не так легко было бы отобрать какие-то деньги. Понятно. Вот быть готовым к этому. То есть искать какие-то механизмы для того, чтобы они были не подконтрольны власти, да? да? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Это, это тоже вот та реальность, в которой нам придется жить. Вот не хочешь, чтобы тебя просто элементарно периодически грабили, ну, находи какие-то возможности так, чтобы у тебя эти деньги прямо вот так в доступности для них не лежали. На фоне того, о чем мы говорим, то есть ужесточения репрессивного законодательства и перехода к тоталитаризму, а я согласен с этой вашей оценкой, мы видим и очень такую большую активизацию режима на внешнеполитическом направлении и прежде всего на направлении... Белоруссии и ее взаимодействия с Европой, с Польшей, с Литвой и так далее. Я говорю о миграционном кризисе, созданном фактически искусственно Лукашенко, видимо, при помощи Путина. Этот миграционный кризис не спадает, он развивается. Вот сегодня стало известно о том, что на границе Польши и Беларуси уже происходит давка вместе с скопления беженцев. И я знаю, что вы придерживаетесь той точки зрения, что все это не случайно, что это не просто какая-то разовая, мстительная а больше того, вы думаете, что именно Путин это делает, и именно Путин заинтересован в возникновении того, что вы называете новым Карибским кризисом. Вот вы могли бы объяснить, что вы имеете в виду, потому что в ваших публикациях подробного разъяснения этого нет. Что это за Карибский кризис и зачем он нужен Путину? Я охотно могу допустить, что Лукашенко спровоцировал миграционный кризис, заранее не спрашивая на это разрешение у Путина. С Лукашенко станется. Но то, что это пришлось вот Путину как раз то, что и было нужно, это для меня достаточно очевидно. Я думаю, что Лукашенко, не будучи идиотом, а он далеко не идиот, он прикидывается идиотом, он на это совершенно точно рассчитывал, что Путину это именно то, что нужно. А теперь давайте посмотрим, зачем это нужно Путину. Путину... Конечно, было бы очень приятно, если бы Европа прогнулась и легитимизировала бы режим Лукашенко, начала с ним вести какие-то разговоры, диалоги, значит, там ослабила санкции, не такие уж, кстати, серьезные, которые до сих пор были введены против режима Лукашенко. Конечно, Путину это было бы приятно, но это не главная его цель, а в лучшем случае побочная. Путин собирается торговать этим кризисом с Западом, продавать его за невмешательство Запада в то, что можно назвать в путинской терминологии наведением конституционного порядка на Украине. Главная цель Путина была и остается Украина. А белорусский кризис для него, это вот такой очень удобный обходной маневр, который дает ему дополнительный рычаг принуждать Запад не вмешиваться в то, как он будет разбираться с Украиной. Хотя бы не вмешиваться, да? а может быть и помочь ему. Потому что, что, собственно говоря... Надо Путину, опять-таки, его цель изначально была, и она никак не изменилась с 2014 года, это не откусить какой-то кусок территории от Украины. Это восстановить контроль над всей, Укра... над всей Украиной, вернуть ее вот в эту имперскую зону контроля, в которой она находилась так или иначе до этого. Каким образом? А вот принудив ее принять в свой состав вот эти режимы ДНР-ЛНР, полностью контролируемые Кремлем, позволить им получить представительство в украинских органах власти, причем не просто получить там какую-то фракцию в Верховной Раде, там несколько депутатов, которые там будут шуметь и скандалить. А? Нет, они должны по, по плану Путина получить право вето на все главные внешнеполитические решения украинского государства. А, собственно, к этому и сводится вот этот проект предоставления особого статуса Донбассу, на чем а, все эти годы настаивает Кремль. Особый статус Донбасса. Что это такое? А это вот такая особая автономия в составе Украины, которая никак не будет контролироваться украинской властью, которая будет контролироваться по-прежнему Кремлем, в которой у власти останется то вооруженное меньшинство, которое с помощью российских войск эту власть там захватило и удерживает, и которое получит право вето на внешнеполитические решения украинского государства. Вот, собственно, то, как Кремль трактует Минские соглашения, весьма мутные, двусмысленные, намеренно двусмысленные, конечно же. Вот все, все эти формулы Штайнмайера, это, по сути дела, тоже был шаг к принятию вот этого кремлевского шантажа. Значит, вот это главная цель Кремля. Она была, она остается, и она у Путина останется, никуда она не денется. И у Кремля есть два аргумента, которые постоянно молчаливо нависают над любым столом переговоров по Донбассу. Значит, что может сделать Кремль, если вот этот его план не реализуется, Украина категорически отказывается на таких условиях принять в свой состав вот этот отглав террористический, а западные страны не спешат ее к этому принуждать. Да, что, что, вс всегда вопрос возникает, и что тогда, да? Один вариант – это полномасштабное вторжение вглубь украинской территории, которое организовать на самом деле очень легко, потому что постоянные провокации на линии разграничения в Донбассе ну, всегда можно обострить ситуацию настолько, что сказать «нас спровоцировали, мы вынуждены» и так далее. Это делается на один щелчок. Но есть и другой вариант для Кремля который, я думаю, пугает западных лидеров ничуть не меньше. Это официальное признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Кремля вот, по Абхазско-Юго-Оссетинскому варианту, соответственно, с заключением договора с ними о размещении там российских войск. И теперь попробуйте что-то туда сунуться, да? Вот, это фактически новый прецедент аннексии в э, центре Европы. Что совершенно неприемлемо для э, европейских стран. Они будут вынуждены на это реагировать, как минимум резким ужесточением санкций экономических в отношении России. Понятно, что они войну начинать не хотят, они от этого всячески уклоняются. Но э, не ответить никак на новую аннексию в Европе, они уже не смогут, они, они как минимум ужесточат экономические санкции. Но этого они тоже не хотят. Эм, не хотят не только потому, что они э, там крахоборствуют мелочно, не хотят терять какие-то собственные выгоды от экономических связей с Россией, но э, в западной элите преобладает точка зрения, что выпиливать из международных связей Россию ни в коем случае нельзя, потому что ее включенность в эти связи все-таки играет какую-то сдерживающую роль и мешает Кремлю переходить какие-то грани. И вот это, я, мое мнение, я считаю, что это глубочайшее заблуждение, это серьезнейшая стратегическая ошибка нынешней э, западной политической элиты, что они э, уклоняются от обострения ситуации в надежде все-таки не, не потерять Россию окончательно, не, не дать ей выпилиться из э, каких-то международных связей, ну и таким образом продолжать как-то на нее влиять и как-то ее сдерживать. С моей точки зрения, давно пора было перейти от политики сдерживания к политике отбрасывания. И понять, что ну, соседство с хулиганом, который регулярно ставит весь мир на уши, ну, становится уже просто нестерпимым. Ну, вот вы говорите об угрозе вторжения в Украину или признании э, вот этих вот, Донецкой и Луганской народных республик, так называемых, а ведь между тем на наших глазах разворачивается кризис уже в другом месте, который способен перерасти войну, я имею в виду вот, тот самый пограничный кризис между Белоруссией и э, Польшей, где ведь мы, мы же понимаем, что речь может зайти о том, что просто произойдут вооруженные столкновения с применением оружия. И как на это будут реагировать обе стороны, непонятно. А еще может подключиться путинская Россия к этим процессам. Как вы думаете, не может ли там возникнуть вот такой новый очаг? Он может там возникнуть, но я бы это не преувеличивал, потому что кризис на белорусско-польской границе, с моей точки зрения, он вполне контролируем. Да, там могут произойти вооруженные столкновения между... Войсками польскими и войсками лукашенковскими. Но это совершенно не означает, что в эти столкновения включится российская армия. Она, Кремль будет этим угрожать, безусловно. Но включаться или не включаться... Это целиком зависит от Кремля. Вот его ничто не заставляет непременно включиться в такие вооруженные столкновения. Значит, будет много крику по этому поводу, призывов э, там немедленно прекратить и все такое. Но само по себе это фатально к войне не ведет. Это будет зависеть от того, насколько дальше эскалацию захочет проводить Кремль. Это все-таки именно такая пугалка. Это дополнительный рычаг давления. А главная угроза, я считаю, по-прежнему, она на российско-украинской границе, а не на польско-белорусской. Вот польско-белорусская граница – это фланговый обход. Это, так сказать, вот зашли с этой стороны. Но... Главный очаг, который порождает опасность войны, это российско-украинская граница. И не, не даром сейчас все-таки вот, ну, что отрадно, вроде уже никто не может сказать, что его застали врасплох. Предупреждают Украину, предупреждают именно западные страны, Америка Англия, о том, что вот они четко отслеживают концентрацию войск на ее границе российских. Интересно то, что вы заострили свое внимание на европейских странах, которые зависят в чем-то вот от э, Лукашенко и Путина, ну, по крайней мере, в миграционном вот этом кризисе, Польша, Литва, Германия, и поэтому вынуждены так или иначе вступать во взаимодействие с Путиным, что мы увидели на примере Меркель, которая позвонила ему и попросила разобраться в этом вопросе и повлиять на Лукашенко. Но ведь есть страна, которая обладает большим экономическим военным потенциалом, и при этом так не зависит ни от Путина, ни от Лукашенко, и не находится рядом с ними. Я говорю о Соединенных Штатах Америки, представитель которых, я имею в виду главу ЦРУ, приезжал не так давно в Москву и встречался с представителями высшей политической элиты России. Как вы думаете, вот, а американская элита может ли жестко отреагировать на попытку вторжения в Украину и чем это в итоге может обернуться? Я надеюсь, что нынешняя американская элита, нынешняя группа этой элиты, которая стоит у власти, способна отреагировать на это жестко, потому что э, все-таки э, байновская команда, там можно э, м, критиковать э, за многое и нынешнюю демократическую партию Соединенных Штатов, я вовсе не закрываю глаза на то, что там тоже есть большие проблемы, но все-таки э, основная часть команды Байдена это люди с принципами, с вполне четкими идеологическими принципами, которых э, не было, абсолютно не было у Трампа. И э, да, они могут маневрировать, да, они могут э, до какого-то момента стараться уклониться от обострения и от столкновения, но все-таки э, для них э, есть э, вот те самые черты, которые для них неприемлемо, за которые неприемлемо отступать. Ну и, наконец, последний вопрос на сегодня, который вытекает из всех предыдущих. Мы видим вот это вот становление нового тоталитаризма в России, ужесточение репрессивных практик. Мы видим, как постепенно душится гражданское общество. И как бы оно не было в ближайшее время додушено до конца буквально. Мы видим, как на внешнеполитической арене режим тоже наращивает свою агрессию. И возникает вопрос, когда и как это закончится? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я могу лишь повторить свое мнение, что чем раньше свободный мир, перестанет уклоняться от обострения отношений с хулиганом, тем раньше это все кончится. Вот пока будут искать всякие дипломатические обходные решения всех этих самых проблем, это, это не кончится. Это, это уже за столько лет могли убедиться. Уже э, унять таким образом хулигана пытали, кто только не пытался. Я э, сторонник линии на обострение. То есть свободный мир, по-вашему, должен пойти на столкновение? Да. И это столкновение может привести к краху режима? Да. Ну что ж, будем надеяться на это. И будем надеяться, что крах режима произойдет все-таки быстрее, как можно быстрее, чтобы нам не пришлось ждать этого многие годы и десятилетия. Ну а с вами были Александр Скобов, как я уже говорил, бывший советский диссидент и политзаключенный, человек, который уже видел один тоталитарный режим и его крах, и Даниил Константинов, ведущий программы. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до новых встреч.